Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар. Вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о традиции, наследии предков, вере и технологиях, которые нам передали наши предки, и которые мы используем в нашей повседневной жизни. И сегодня мы поговорим о таком понятии, как репутация. Что же это такое? А в конце вы услышите очередную подсказку от Вичезара. Подписывайтесь на наш канал. Итак, мы начинаем. Репутация – это мнение определенной группы людей о том или ином объекте, человеке или другой группы людей, почему коснулись вот данной темы данного понятия. Мы э, предлагаем наше сотрудничество различным организациям, предпринимателям, блогерам. И некоторые говорят, что вот наша репутация не позволяет нам говорить о такой теме, как защита от электромагнитных полей, о ее вреде и прочих-прочих делах, о наследии предков, которую мы на нашем канале показываем и рассказываем, и что их репутация будет подмочена, если они коснутся просто этой темы. Уважаемые друзья, давайте задумаемся я бы попросил вас написать свои отклики о том что же такая такое репутация что вы понимаете по ней какую репутацию вы ощущаете в обществе, в семье, в отношениях между детьми и родителями вот где это? Репутация, которая положительная репутация, а может быть, она и отрицательная. В данном случае мы говорим о научной репутации, о том, что вот написал нам один из наших партнеров ответ, что он, до конца не изучив тему, которую мы предлагаем, для решения проблемы вредного воздействия на население, и мы эту проблему решаем, и предлагаем решение, вот не углубившись в изучение и в доказательства этой проблемы, ну он просто отказ. Я не хочу портить свою репутацию. Но в таком случае, уважаемые друзья, если, например, человек не изучает тему до конца, или даже не смотрит предоставленные материалы и говорит, моя репутация будет подмочь я потому что вот не понимаю. Если ты не понимаешь, это уже не репутация научная, извините. Ведь вы должны по всем канонам научного исследования изучить предмет. Затем сказать, что мое мнение такое-то, я не понимаю, или надо еще что-то поизучать. Ну, впрочем, мы говорим о том, что в школе есть двоечники, отличники. У нас в политике есть также плохие хорошие политики, есть хорошие плохие чиновники. Но в целом вспоминаем слова Бориса Константиновича Радникова, который говорил о том, что народ наш, к сожалению, отошел от божественного устоя, потерял... То наследие нравственное, которое было основой уклада жизни и в городах, и в деревнях, и везде. Этот нравственный устой, кстати говоря, который мы издали, коны, нравственный устой, домострой, который поможет восстановить этот устой, поможет восстановить репутацию мужчины как главы семьи, женщины как хранительницы очага, а теперь вы мне покажите ту репутацию, которая сегодня в городах, у кого она есть. И какова репутация, например, у журналистов, которые, извините, говорят одно, делают другое. И вот мы подходим к ключевому определению репутации. Это слово и дело если человек сказал слово, он должен его выполнить. И здесь вспоминаем, что мысль, слово и дело одинаковое значение имеют для пространства и для нашей репутации внутренней, духовной. А вот о духовной репутации вообще никто не говорит. Какая-то репутация в каких-то сетях перед молодежью, к сожалению нынешнему, нет конечной цели и смысла жизни. И вот эти смыслы-то, они закладываются чем? Тем, что нам перед дали предки. Это смысловое значение для продления рода, для создания гармонии вокруг нас, для облагораживания природы, для того чтобы мы жили в гармонии с животным, растительным и минеральным мирами. Вот это есть репутация. Иван Грозный задает нам вопрос по прошлому сюжету о 5G, влиянии 5G на население и на здоровье. А влияет ли 5G на демографию? и на смертность. Уважаемые друзья, уже несколько раз показывал демографический сборник ежегодный, который публикует Ростат. Посмотрите, убыль населения, убыль детей, увеличение заболеваемости, увеличение смертности. Это факт. Один из факторов, которые влияют на это, это физические факторы окружающей среды, о которой мы уже 25 лет говорим. Да, это так. Наши зрители говорят о том, насколько а, влияет тепловая нагрузка на нейтроник. При какой температуре, солнечного света или нагрева смартфона, телефона, на протяжении 20 более лет ни одного случая деформации мы не обнаружили. И температуры, если у вас выше 100 нет, то это не влияет на работу нейтроника. И, и второй вопрос. А через 5 лет эксплуатации не теряет ли нейтроник своей работоспособности? Нет, не теряет. Его антенна трудится, работает постоянно, если вы не повредите ее механически. Диана Гориф еще один вопрос задает. А можно ли создать такое такой устройство, которое бы вносить в кармане, которое бы защищало нас? Вопрос, от чего защищало? Да, нейтроник установлен на телефоне прекращает электромагнитное воздействия до 20% внешне. Это все зависит от нашего нравства устой от нашего развития. Это главная защита. Учиться защищать себя от негативных воздействий мы учим. Уважаемые друзья, так что же мы подразумеваем под словом репутация? На мой взгляд, репутация человека это его жизнь, овеянная совестью, когда человек говорит и делает, когда человек ведет нравственную жизнь, когда человек, будь то мужчина и женщина, продляют свой род, делают красивой жизнь, вот это репутация. А нынешняя репутация, о которой пишут нам э, наши уважаемые партнеры, боясь потерять репутацию, я считаю, что это немного не та репутация, о которой идет речь. Давайте мы свою репутацию будем поддерживать должным образом, имея в виду, что репутация это вера, надежда. Любовь, вот это репутация. И главное, восстановить хорошие, теплые отношения между людьми, чего всем желаю. А теперь подсказка от Вичезара. Каждое утро, вы вставая, можете обращаться к тем вашим хранителям, чтобы они вам открыли путь на сегодняшний день. И не было для вас ни невзгод, ни печалей, а были только радости, духовный подъем. И вот с этими мыслями, создавая реальность радости, вы получите то, что желаете. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вичезар Вести Балкон. До новых встреч!